Мир всем, дорогие! Сегодня у нас конец августа на дворе. Что касается запасов картошки, уже давным-давно закончились, еще весной. А так хочется картошечку. Вот, и есть выход. Сейчас пойдем подкопаем свеженькую. Посмотрим вообще, какой там урожай у нас получился. Какой нам урожай дал бог. В этом году и дожди были, и жара тоже сейчас стоит. В общем, посмотрим. А картошечку свеженькую, наверное, все любят, да? Ее можно и отварить, и пожарить. Прям ух! Так что это гадать не будем, пойдем посмотрим сейчас. В общем, пришли на поле, я решил попробовать в нескольких местах. Вот это начало, сейчас посмотрим, поставим, поставим, что у нас будет. Слово сказать, завтра праздник Успения Пресвятой Богородицы, так что всех поздравляю православных, христиан. О! Ну, бату, наверное, надо куда-то в сторонку. Неплохой, да, урожай? то так, посмотрим. Я беру побольше, потому что мне жалко, когда получается так бывает, иногда копаешь и прям портишь. Эту картошку порезаю. Ну Понятно, что я ее выкапываю сейчас для того, чтобы поесть, но все равно жалко. Ну вот, тут получается 4 было картошечки, все, ничего больше нету. Здесь покопали, пойдем сейчас туда, посмотрим, что там будет. Вот середина поля, вот такой куст. Поле, ну такое громкое название, поле. Тут у нас всего-то, я не знаю, наверное... Сутки полторы, наверное, здесь, да там. В общем, сложности сутки две, может быть, с лишним. Так. Очень такой интересный момент про праздник Успения. Значит, пророк Исаия за 700 лет еще пророчествовал про Деву Марию, что она родит Сына Божию. Вот. И значит, уже ближе к нашей эре жил там один такой Симен Богоприимец, тоже святой, почитаем его, который Иисуса Христа принял, когда он был младенцем, и который, помните, всегда сказал, что отпущаешь и ныне Господи раба твоего. Вот. Там история какая была, в общем. Вот еще картошечка. Хорошо. что он был переводчиком он был переводчиком он греческий знал ну еленский в то время язык переводил значит с еврейского вот, на греческий он как раз входил в состав 70 толковников а там их по факту не 70 было а 72 вот это септуагинты которые они перевели потом вот и они главное, интересный такой факт они переводили его 72 дня и когда он Переводил и хотел написать вот эти видать слова Исаия, что написать Жена, вот все Жена там зачнет и родит сына, то ангел Господень ему и сказал, говорит Симеон, говорит, ну не пиши Жена, а пиши все Дева, вот и ты, говорит, не умрешь, пока не увидишь Господа, вот, такой прям интересный такой момент. Все и он, как гласит предание. Прожил 300 лет Вы представляете? 300 лет жить То есть у тебя уже все уже друзья Уже уже все уже по 10 раз уже поумирали Уже несколько поколений И вот он уже бедненький такой Я думал он весьма насытился жизнью К тому времени наверное. Вот. И пришел момент, когда Иосиф с Марией пришли значит На восьмой день обрезать Христа Это вот как по-нашему бы крестить то есть обрезание было про образ крещения, и вот он как раз и ну, по вдохновению духа святого, то есть пошел в храм и увидел там маленького сына Божьего Иисуса Христа. Вот такой интересный факт. Пойдем сейчас еще на другой на другое место еще посмотрим. Двух так, места. Вот тоже куда ее? Вот это так, чтобы она потом не помешала нам. Ух ты! Надо же-то я сейчас лупану прям. Вообще я... Ага, вот она, остаточек. Вообще я люблю крупную картошку. Слушай, ну... Мне кажется, что дальше даже больше ходить никуда не надо. Потому что я уже набрал полную картошку эту, полную ведро. Ну либо с бугром можно, можно еще одну лунку проверить Мы там еще вон делянку там еще посадили, пойдем туда еще проверим У нас другая делянка, небольшая, возле родительской картошки Вот видишь, к нам картошку, говорят, Петр Первый завез Мы вот тут про семью, он, разговаривали, про бога принца старца Интересно, у них была картошка? Ли, да? Скорее всего нет Скорее всего не было Наверное они ели что-то другое Ну вот Слава Богу Видишь опять вот раз И резанул картошку ну, Смотри-ка тут еще по бокам Говорят что когда Петр первую картошку завез Видишь на картошке какие Маленькие помидорчики они начали есть вот это, и там люди поумирали. А это ядовитые. Я не знаю, что они не могли спросить. Что нужно есть. С самого начала. Ну, в общем, кто-то там умер. А потом уже, видать, это догадались спросить, что кушать-то. Или сами опытным методом выявили. Ну вот так, слава богу. Все, теперь дай бог силы может быть даже дай бог помощников каких-то э -э, выкопать все это добро которое господь дал смотри как много и оно крупненько прям слава богу я прям это очень рад Фух. ну все всех еще раз праздником успения Престы и богородицы вот это даже ну как понятно в православии это праздник а так по идее это как бы это не праздник а памятная дата что ли потому что ну Ничего в этом праздничного нету, что Богородица умерла. Ну, Богородица, она Матерь Божия, она всегда с нами, всегда молится а, о нас. То есть и мы молимся ей, чтобы она помогала нам во всех делах. И она вообще всегда помогала, а, Ну, если посмотреть нашу историю, земле русской, жителям ее от всяких бед и напасти. Поэтому всем желаю молитвенной помощи вот. от Благородицы. Общем, от ну все. Всего доброго. Отставайтесь Богом. Мы тут уже домой пошли, я узрел какое-то странное чудовище или животное в кустах. Предлагаю посмотреть. <му> Ничего себе! Вот это да. Ну-ка поближе. Ну, наверное, что, что-то, ты тут, как-то вс ⁇ Ну, так вот, что у нас тут не жало, а? Открылся жить. Ну, ладно, сейчас мы его немножечко направим поправить, нужно руку. Сейчас мы полям тут не стоим. Все, давай. Домой.